Ребят, заранее извиняюсь за то, что звуки моего попугая записались на этом ролике, но надеюсь, это вам не помешает. Всем привет, ребята, с вами Лекси со мной сегодня Катуха привет, и в твоем загоне, мистер Крипер. Давай, я его выгоняю. Так, так, нет, фух, он не, он не лопнул. Нет, фух, он не лопнул. Пещера? Да нет, там уже все вскапано. Вот, ребят, мы в прошлой серии ходили в ад, но вы эту серию не видели, потому что она просто, напросто не записалась. Ну, Катя засала, убежала сада сразу же. Но ну, а я там добыл да, как бы золотой слиток, золотой меч, подчула зубы, багровые корни, назирак, багровые доски. И вон там мы построили э портал э в Адус. Так, атука. Вот там наш портал, и я хочу его как-то приукрасить, знаешь? Приукрасить. Надо застроить вот эту всю лаву, не нужно. Вот это все говно, которое я здесь строил. Я просто строил портал с помощью лавы и воды, поэтому... Здесь вот такие вот последствия. Здесь, кстати, тоже лава. Все вскапываем, значит, кроме этого обсидиана, который я случайно поставил. Теперь мне нужны. Мне нужны. Катя, я вижу Эндермена. Давай я его кокну. Я вижу, он там с блоком земли. О, Давай, Эндермен, я на тебя смотрю. Давай. Опа. Эндер жемчуг выпал Офигенно У нас теперь 7 эндер жемчугов Это уже неплохо, потому что Для прохождения Майнкрафта Нужно 12 эндер Не эндер жемчугов, а ока эндера А для того, чтобы нам сделать ока эндера Нам нужно еще сходить в ад, найти крепость Короче, Катя, у нас еще куча дел Здесь, кстати, еще еда я тебе там скину немножечко около верстака еды. Вот, можешь, если что, покушать. Я пока сложу, значит, в наш сундук эндерперлы эти, потому что... Ну, как бы, зачем мне с собой носить? Они реально дорого стоят, эти эндерперлы. Эм, а вот где же... Ладно, я пойду Подобываю нам пока что стейков Смотри, Катя, кстати, фичу Как добыть э же, сразу же Жареные стейки Поджигаешь корову Убиваешь ее И с нее выпадают жареные стейки Гениально Так, поджигаешь корову С нее Убиваешь ее С нее падают жареные стейки Совечкой тоже самое. Ага. Да, мне кажется, многие уже об этом знали. Ой, сам себя пожжу. Сколько я уже добыл? 7 стейков. Ну, короче, у меня еды полным полно Я пошел, короче, я хочу преобразить наш портал с тобой, Катя. Хочу преобразить его. портали портале устану. Как-то красивее, что ли, сделаю его. Потому что вот это, это не совсем красиво. Это я еще строил для того, чтобы воду размещать. Ну, короче... Я же не киберспортсмен в Майнкрафте, так что пришлось вот такие вот конструкции строить. Вот. Слушай, ну чуть-чуть преобразил наш портал. Теперь нужно немножечко здесь назирака наставить. Так, я преобразил наш Блин, а у меня столько ненужных вещей сейчас в инвентаре. Пойду выложу, что ли? Окей. Okay. Ну, у нас и здесь есть сундук для ненужных вещей, так что нормально. тык тык тык тык тык тык Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Все, лук, стрелы Золото я возьму с собой, ведь я сейчас пойду в ад Все, Катя, ты там добывайся, в пещере там Если найдешь алмазы, то у тебя железный киркаш есть Окей, если найдешь алмазы, то кричи, короче ты пахнулся ад Так, кабаны тихо-тихо, подожди, стоп, стоп, стоп, стоп, подожди, подожди, подожди, подожди. кабан, кабан, подожди Пеглин нет. Короче, Катя, я понял. Мне нужно скрафтить... Боже, кабанюка. Капец. Мне нужно скрафтить золотые чубочки для того, чтобы э -э, на меня не кокали. Так, ребята, я уже в крепости нашел эту вонючую крепость. И сейчас мне нужно идти к Эфритам. Только вот я очень боюсь, что меня в этой крепости могут кокнуть. А еще мне совсем не повезло, что эта крепость, ну, очень маленькая. Ну, не маленькая, не то что маленькая. Так, тут уже скелет. Нет, только не убей меня, пожалуйста. Не хочу сдохнуть. Мне, кстати, голова выпала или нет? Нет, походу. А, ну я, не убивай меня, я хочу, не хочу сдохнуть. Окей, ладно. Я слышу либо кабан сверху, либо пигли. Но мне сейчас очень нужны ферритовые палочки. Ребят, я добыл 11 огненных стержней. Просто я здесь уже кучу времени хожу и ищу мой портал. Где он находится и найти его я не могу поэтому я э, с вашего позволения э, могу ли я ты пахнуться кати потому что я не вижу портал наш катей начальный можешь М могу Окей, сейчас ты поехал. Бра, я здесь, ну, наконец-то, классно. Смотри, Катя, у нас есть уже 11 огненных стержней, которые мы перерабатываем в 22 огненного порошка. И знаешь, для чего этот огненный порошок? Знаешь? Ну, если не знаешь, сейчас я тебе покажу заходим сюда ват мы кстати с тобой больше не пойдем ну если ну, какое-то выйдет новое обновление и нам ну что-то нужно будет а да кстати ботинки надо переобуть потому что же золотые мне не нужны смотри мы берем наши эндер жемчуги вот так вот засовываем их в крафт и засовываем эти огненные порошки и получаем ока эндера знаешь для чего нам эти ока эндера чтобы портал. да чтобы сделать портал и пройти майнкрафт Поэтому, Катя, в следующей серии мы отправляемся на поиски эндер вот этих вот дебилов. Окей? Окей. Ты пока... А, спать нельзя еще. Ну, ладно. Давай тогда попрощаемся. Ребята, всем спасибо за просмотр. Эээ, вот. Ребята, всем спасибо за просмотр. Ээ, спасибо, что вы смотрели эту офигенную серию. Сегодня побывали в аду. Еще и Окаэндер раздобыли. Огненного порошка. Броня у меня почти сломалась. И меч тоже, и кирка. Короче, надо потом будет все новенькое делать мне. Вот. Я спасибо, что... Спасибо. Угу. спасибо, что смотрели этот ролик. Всем удачи, всем пока. пока.